Здравствуйте, меня зовут Дмитриевич Ненат, я руководитель сервисного отдела компании Go3D. Сегодня хочу представить вам новое устройство от компании BCN3D. Это смарт-кабинет. Сама коробка по размерам составляет 80 на 60 на 124 сантиметров. Вес коробки 102 килограмма. Само устройство весит 85 килограмм. Смарт-кабинет дополняет экосистему Y, обеспечивает бесшовную интеграцию с 3D принтерами B7 3D Y и увеличивает их время безотказной работы. Смарт-кабинет имеет встроенную контроль влажности материалов и улучшает производительность 3D принтерами, обеспечивая оптимальные условия для работы этих материалов. Также в смарт-кабинет встроен источник бесперебойного питания, который защищает вашу работу, избегая риска потерять задание на печать из-за перебоев подачи электроэнергии. Ну, мы освободили устройство от коробок, пленок, которые находились сейчас. У нас остался верхний уплотнитель данного устройства сверху находится инструкция и руководство для распаковки смарт-кабинета, а также руководство для эксплуатации и работы с данного кабинета. Также у нас два комплекта трубки есть, одна предназначена для версии Epsilon V50. А второй комплект для версии 3D принтера V27 и D25 В уплотнителе еще располагается такой USB кабель тип AB Для того, чтобы подключить смарт-кабинет к 3D принтеру Я уже вам рассказывал, что вес данного устройства слишком большой Для этого на нем установлены колеса Для передвижения или перемещения в другие помещения И также на сами колеса располагаются тормоза Для того, чтобы зафиксировать данное устройство смарт кабинете как вы можете заметить есть уголки слева и справа для того чтобы зафиксировать 3d принтер когда мы его установим сверху на смарт кабинете у нас располагаются три входа интерфейс и подключение usb Wi-Fi и USB-Link используются для подключения смарт-кабинета к 3D-принтеру. На задней панели у нас располагаются два входа, где устанавливаются будут трубки для загрузки материала. То есть для первого и для второго экструдера соответственно. Здесь, видите, у нас торчащий провод. Питание – это для того, чтобы мы подключили 3D-принтер. И в нижнем левом углу у нас располагается основное питание электроэнергии. По правой руке сбоку располагается, видите, такой ящик. Здесь можно расположить инструменты, все необходимые. Для вашей работы Вот эта поверхность, она считается как рабочая зона Здесь вы можете расположить свой ноутбук Таким образом вы получаете полноценное рабочее место То есть с всеми инструментами Ноутбуком, 3D принтер и смарт-кабинет Мы открываем основную камеру для хранения пластика, Где происходит процесс сушки самого пластика Пальцем нажимаем на кнопку, открывается ящик Камеру хранения и сушки открываем, 180 градусов поворачиваем. Направление указателя здесь видите стопор есть, для того чтобы дверца не упала. В этой камере производитель положил две коробки. Давайте достанем и посмотрим, что находится в ней. А внутри, видите, располагаются три держателя для катушек Они, кстати, напечатаны на самом 3D Принтере. Скорее всего, это материал PLA. Достаточно широкий, объемный. А, так, полагаю, для того, чтобы мы могли положить катушку весом 2,5 кг максимальной. Они совершенно одинаковые. А здесь также располагается картридж пластиковый. Для того, чтобы мы здесь поместили катушку весом 750 грамм это стандартный вес, и а, могли запускать печать. Так понимаю, это для быстрой загрузки и выгрузки пластика из 3D принтера. А для того, чтобы избежать запутывания. Самой нити, видите, отверстие Крышечка, видите, на магнитах Она просто крепится И все Открываем вторую коробку Там такая же комплектация То есть три держателя для катушек И еще один дополнительный картридж Для установки катушек Внутри самой камеры, видите, имеется отметки, чтобы вы не ошиблись Каким экструдером, какой пластик нужно Загружать, то есть это единица Это первый экструдер и два Это второй экструдер вот здесь отверстие, через которое проталкивается нить и подается дальше в 3D принтер По центру у нас располагается металлический штатив На нем устанавливаются держатели для катушек, которые у нас в комплекте а Внутри камеры, видите, по бокам находятся такие же крепления, чтобы мы установили держатели Вот здесь, здесь с другой стороны такие же Здесь у нас располагается отсек заполненный оксидом алюминия, через который именно проталкивается воздух насыщенный влажностью и происходит процесс высушивания. Внутри камеры для высушивания катушек можно разместить до 10 катушек весом 750 грамм, 6 катушек весом до 1 килограмма и 4 катушки весом до 2,5 килограмм. В нижней части смарт-кабинета у нас располагается камера для хранения. Здесь можем хранить до 18 катушек 750 грамм пластика, так заявлено производителем, либо различного рода дополнительных инструментов, аксессуаров, экструдеров. Поставили принтер сверху и фиксируем к уголкам. Теперь давайте установим принтер на смарт-кабинете и подключим его. Мы установили 3D-принтер серии Epsilon V27, поэтому мы берем соответствующий комплект трубок для подключения. Сейчас мы подключим боден трубки к принтеру Подключим смарт-кабинет к самому принтеру Питание и следующий шаг будет загрузка материала. В первую очередь необходимо отсоединить боден трубки от самого принтера Освобождаем вход в первом и втором экструдере Необходимо взять комплект трубок для подключения к принтеру Мы слегка отрегулировали длину этих трубок Подключаем первый, второй и к самому принтеру Дальше мы берем USB кабель тип AB и подключаем смарт кабинет к 3D принтеру. В первую очередь необходимо вытащить Wi-Fi адаптер, установленный на самого принтера. Вытаскиваем и подключаем соответственный адаптер в порте Wi-Fi написано. Теперь подключаем USB кабель. Теперь подключаем питание к 3D принтеру. Последнее необходимо подключить основное питание. После включения смарт-кабинета и 3D-принтера, здесь отображается значок «Смарт-кабинет». Нажимаем, сообщение указывает на то, что все было установлено правильно и все работает. Далее мы загружаем пластик в 3D-принтер. Заходим в меню принтера, выбираем «Utilities», «Filament» и первое установим для экструдера номер один а потом для второго экструдера нажимаем один, пластик PLA и кнопку LOAD нам необходимо сейчас подготовить катушки с картриджами Написано, что как только вы увидите, что, что через экструдер выходит пластиковая нить, нажимаете кнопку «Дан». Через экструдер выходит, мы можем нажать кнопку «Дан». Мы сейчас нажимаем это «Пропустить», потому что нам необходимо загрузить второй материал. После этого мы производим калибровку. Загрузка материала была успешна. Процедура загрузки второго материала для второго экструдера. Тип материала пыла выбираем и нажимаем «Лот». Готовим картридж с катушкой, повторяем ту же процедуру. После того, как мы подключили смарт-кабинет к 3D принтеру, произвели все настройки загрузили материал, оба устройства готовы к использованию. Если у вас остались вопросы по данным устройствам, пожалуйста, в описании под видео вы найдете информацию, как связаться с технической поддержкой и задать ваши вопросы. Мы будем рады вам ответить. Также обращаем ваше внимание на спецпредложения нашей компании, которое действует до конца этого года по предзаказу на все оборудование компании BCN3D. Спасибо всем за просмотр. С вами был я, Ненад. Всем пока!